Уже вот дорастают ножки и крылышки. Вот она. Ах, ах красавица! Ах, красавица! Вон она хвостик. Молокосос. Бусы. Опа. Все. идет уже. Сокол уже по барабану уже. Провели. Так я проверяю на бинеблю. два маха дорастаемые кревошки красавцы давай давай, давай. не красавцы мои на на на на на на Попёр. Бус. О, пепельный начал работать. Хорошо. Только-только вот начал. Сейчас начнёт летать, хвостить. Давай, давай. запылила. Вот долинивая. Все, последние остались маховые. Вон она, поперла. Ураган, голубка. Ураган. Ух, какая красавица становится. А. Вот что значит птица, которая встает на крыло. Но... Вещи, а? Молодец, молодец. Давай, давай. у что делает, что делает? Нифига себе. Вот это да, вот это ураган. Вот она, вот она вторая стоечка. Смотри. Ну, кто бы сказал, а? Все, вот. Вот так вот птица-козы становится на крыло. Последнее видно, что начинает дорастать. Вот она начинает срываться. Вот спринтеры. Вот она потерта Не надо гонять даже ее. О, а, уже баловаться начинает. Вот видно. Все уже. Крылья дорастают. Последние два остались. Ну, красавица, этот еще прицепился урюк. О! Да, вот она вот. Не мог оторвать, а сейчас сама уже взрывается, не поперла. Да, вот тоже поигажем. Да, все уже. Через недельку будет уже в небесах. Да-да-да. Давай, давай, давай, давай. Ножки включает хорошо. Вот она, с ножками вверх. Во, во, во. Вот она. Красавица. Ох, ох. Что сказать, красавица. Вот так вот, вот так вот. Но молодчина. Молодчага.